Попробуйте! <таспорщик> Значительное увеличение идет потока машин, автомобилей, и в настоящее время это, можно сказать, необходимость как бы иметь на вооружении как минимум одного подразделения такие мобильные средства, которые могут передвигаться в условиях пробок, в условиях затруднения автомобильных дорог.